Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вы не пропустили ни одно интересное видео. Я хочу с вами сегодня поговорить на тему, почему вам не нравится сетевой маркетинг. Напишите вот здесь, в комментариях под видео, причину, почему вам не нравится сетевой маркетинг. Но обычно многие говорят, это не мое, я не могу этим заниматься. У меня нет денег, чтобы начать бизнес, у меня нету людей. Ну, люди боятся принять решение, потому что они не знают путь к успеху, не знают, где брать людей, как им подавать информацию, как закрывать сделку, как сделать продажу продукции, как строить сеть, организации. Но я хочу вас уверить в том, что в нашем бизнесе может научиться абсолютно любой человек и может преуспеть. Если у вас есть цель, желание, то у вас гарантированно 100% получится при одном условии, если вы готовы действовать. А действовать нужно правильно, а у нас для этого есть пошаговая инструкция, и в нашей команде уже... Очень много людей заработали от 500 там, до 1000, 2, 3, 5, 10 тысяч долларов в месяц. И есть намного больше люди зарабатывают. И поэтому я вам рекомендую все-таки еще раз разобраться с информацией, что у нас за тема, какой продукт, какой маркетинг-план, какие выплаты. Разобраться. И если вы боитесь принять решение, то я готов вам помочь провести вас пошагово к результату, и вы в первый месяц заработаете 200-300-500 долларов, а дальше, если поймете суть и продолжите, то вы можете заработать и гораздо больше, и вы можете за нами смотреть, следить, мы много путешествуем по миру, вокруг нас становится все больше и больше людей, которые меняют свои жизни с помощью сетевого маркетинга. Желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. С вами был на связи Александр. Все, всем пока, всего доброго.